Здравствуйте! Это наш юбилейный 10 урок. Если все это время вы не сдавались, старались изо всех сил, значит у все получилось. И получится, если вы продолжите с большим желанием учить английский язык. Начинаем. Напишем «Это происходит или это случается?». Гол глагол «происходить» или «случаться» – «happen». Теперь напишем предложение. «It happens». Хитрый Петр Носкович – Купил ведро с пеной. С ним и такое случается. Химик пенопласт поджег. Происходит страшный шум. А теперь давайте разберемся, как правильно произносить. И напишем с вами транскрипцию. Первое у нас «Х» – гораздо мягче, чем русское. Практически один вы, выход, выдох. Х. Второе. Второй звук. Этот звук не имеет в русском языке аналогии. Это долгое С э с широко раскрытым ртом и сильно опущенные нижние челюсти. Средняя между «А» и «Э». Это Э. следующий звук у нас п как русская но только взрывная п. следующий звук нейтральный этим знаком часто обозначают в транскрипции безударные гласные звуки независимо от тех букв которые этот звук дают Следующую, следующая буква Н как русская Н и давайте теперь зная транскрипцию и зная как ее правильно прочитать произнесем слово происходить случаться глагол happen happen h e happen it happens это происходит это случается теперь 26 возьмем он хочет больше он это будет he хотеть это будет wants. и больше это будет мо мой кот хочет больше молока он как закричит мо МОЛОКА, ХО, ХОЧУ. Ну, чтобы было понятнее, мы опять напишем транскрипцию. Это читается как русская М, э, а это как О, но протянутая, долгая О. О, МО. Еще раз давайте повторим. He bones mo. Он хочет больше. Теперь возьмем предложение. Она хочет больше практики. Она будет ши. Она хочет ши. Хочет вонц. Больше это будет мо. И практики это будет... practice, «практис», практис. В нашем дворе была лягушка. Она как квакнет. Практис, практис, практис. Мы сразу поняли, лягушка хочет с парашютом практику пройти. И напишем транскрипцию, чтобы было опять более понятно, как это произнести правильно. Подождите немножко. Вот транскрипция теперь получилась. Первое «П». Как русская, но взрывная «Р». Это звук без аналогии в русском языке. Долгое «Э». E, с широко раскрытым ртом и сильно опущенной челюстью. «Э». E, между «А» и «Э» e, среднее. «К». «Т». И, и. И читается это S. Теперь все вместе. Давайте. P practice. Practice. Практика. Practice. И теперь все предложение. Она хочет больше практики. She wants more practice. She wants more practice. Теперь давайте повторим все. Так, нет. Еще давайте 28 добавим. Это действительно случается? Или это действительно происходит? Happen это глагол или случаться или происходить? Это будет it. Это действительно случается? Или это реально случается? Или это реально происходит? Реально или действительно это будет really, и случаться или происходить это будет happen, и добавляем глагол X. It really happens, это действительно происходит или случается. Теперь все повторим за все наши шестого 6 по 10 урока. И начнем с первого. I remember it. Я помню это. I remember it. Я понимаю тебя. I understand you. Я думаю так. I think so. Мы говорим по-английски. We speak English. Я знаю это очень хорошо. I know it very well. Ты помогаешь мне. You help me. Я живу в России. I live in Russia. Я понимаю тебя очень хорошо. I understand you very well. I live in this city. Я живу в этом городе. I live in this city. Мы помним это. We remember it. Не забывайте, что когда I we you вместо имени у нас стоит, или в they, с в глаголу не добавляется. Только когда he she, it. I speak English. Я говорю по-английски. I work here. I work there. Я работаю там. They help me. Они помогают мне. We understand you. Мы понимаем тебя. I have an idea. Я и. У меня есть идея. I have a brother. У меня есть брат. Они ходят в школу. They go to school. Ты говоришь по-английски очень хорошо. You speak English very well. У меня есть машина. I have a car. Мы живем здесь. I have here. We live here. We live here. Я помню это очень хорошо. I remember it very well. Я живу в этом городе. I live in this city. Я хочу это. I want it. Я хожу на работу. I go to work. Да, давайте вернемся теперь ближе к нашей теме. Я люблю тебя. I love you. Мы хотим это. We want it. Ты работаешь очень усердно. You work very hard. Они учатся очень усердно. They study... Very hard. Он живет там. He lives there. Не забывайте, что he should. Добавляем s. She feels happy. Она чувствует себя счастлива. I feel happy. Я чувствую себя счастливо. It helps me. Это помогает мне. He also works here. Он также работает здесь. He thinks so. Он думает так. He lives in this house. Он живет в этом доме. She remembers it. Она помнит это. She lives in this place. Она живет в этом месте. She lives in that place. Она живет в том месте. She speaks English very well. Она говорит по-английски очень хорошо. It really helps me. Это действительно помогает мне. Или реально помогает мне. It looks interesting. Это выглядит интересно. It seems interesting. Это кажется интересным. He reads English. In English. He reads in English. Она читает по-английски. She reads English books. Она читает английские книги. He reads In English он читает по-английски. She reads English books. Она читает по-английски. It looks strange. Это выглядит странно. He knows it. Он знает это. She sees this mistake. Она видит эту ошибку. She sees that mistake. Она видит ту ошибку. It happened. Это случается или это происходит. He wants more. Он хочет больше. She wants more practice. Она хочет больше практики. It really happens. Это действительно происходит. Наш урок закончился. Если, не сда... Если вы не сдавались, у вас все получилось. Вы можете порадоваться, устроить праздник, ведь вы прошли уже 10 уроков. Удачи!